Здравствуйте. Тест тест. Очередные черные лыжи категории High Performance. В титрах вы сейчас увидите, что за лыжа. Поехали. Ну, что ж, я точно знаю, что это за лыжа, потому что я катаю не первый раз и не первый год. И давно ее знаю. И я сегодня, в принципе, могу сказать, даже несмотря на то, что в прошлый раз она мне не понравилась. И вы можете отмотать. посмотреть в архиве. Я все равно рад встречи с ней, потому что условия... Сегодня совершенно другие, сегодня хорошая видимость И вообще другой снег, другая вообще история Сегодня мягкий склон, разбитый И лыжа С одной стороны Показала себя очень закономерно С другой стороны Показала себя с новой стороны Ну на самом деле, скажу честно Мне каша в плане тестов очень не нравится Потому что она съедает очень много нюансов Очень много недостатков у любых лыж В принципе в мягком, хорошем там Таком снегу Несмотря на то, что есть бугры, как бы, опять-таки, бугры пугают только новичков. Те, кто умеет кататься, бугры вообще не пугают. Вообще, у них нет никакой проблемы, на самом деле. Вот, они съедают все недостатки лыж. Вот, и вот в таком снегу, в принципе, в принципе, эта лыжа показалась очень даже хорошо. Э за счет двух вещей, за счет, в принципе, рабочего носка, который в таком снегу очень важен. И за счет умеренного радиуса поворота Где-то в районе 17 наверное, метров у этой лыжи Вот, поэтому за счет которого Как бы, да, лыжа, ну, не разгонялась Она позволяла уходить То есть можно было дожать носочек Носочек упирался в этот мягкий снег, уходил Дальше на серединке можно было продолжать дугу И, в принципе, очень хорошо кататься Вот, и по большому счету Если вот на этом закончить все исследование этой лыжи Она прекрасна, вот Из минусов у этой лыжи есть такая тема, что она... Uh, задник короче не она у нее задник у нее есть задник Этот задник это реально ее проблема задник пережоченный и он какой-то знаете он не то что пережочен он тупой реально тупой какой-то вообще невнятный то есть с одной стороны не дают зажар другой стороны если вы на него зажимаете он ничего не отдает не отстреливает он ничего не выпрыгивает он не прогибается, он только начинает вам упасить в ноги вот и за счет этого теряется стабильность лыжи начинается проблема Опять же таки, сваливайтесь на передницу, и передница, в принципе, выкатывается, все нормально. Вот, по большому счету вот, в этих условиях я по этой лыже поставил хорошие оценки, потому что я знаю, что это проблема с задником. Проблема многих очень лыж, и у этой лыжи она где-то даже не самая худшая. Вот, знаю всю историю этой лыжи, знаю, что она не поменялась в этом году. Я могу сказать, что, в принципе, она ничего нового не показала, она показала то же самое, что было на жестком снегу, только в более мягком таком акценте, вот. и я бы, на самом деле, в ее случае, вот, все-таки ориентировался больше на то, что было раньше, на те результаты, которые были раньше, потому что, опять-таки, эта среда немножко не для хай-перформанса, снег негде им перформансить. То есть, вот эти условия, которые были сегодня, для этих лыж, это хороший повод такой, обделаться по-крупному, да, то есть, ну, вот. А, нет, эти лыжи, наоборот, насчет этих условий вылезли, но с чем я, собственно, их поздравляю, молодцы, да. Вот, по большому счету, статистически, они сегодня получили от меня хороших оценок, но для себя лично я понимаю, что нет, нет. Это просто в таких условиях нормально лыжа, не более того И надо понимать Что если вы лыжник То вы точно не будете кататься там Всегда только в апреле Только по каше, только про расколбаши Вы будете кататься и на жести И на вельвете И везде вы захотите Иметь какую-то универсальность Какую-то проходимость Какую-то динамику вот не будет, вот этот задник он вам испортит все, потому что он будет бить в ноги на жестком, он будет клиниться и он будет терять дугу при переходе с середины на задник. Лыжа кривая, как была, так и осталась, это даже чувствуется в этой каше малаши, которая на была сегодня. Вот и все. То есть на мой взгляд это из 10 где-то четверка даже в этих условиях. Все. Дальше решайте сами. Достойно на ваше внимание, достойно на ваше внимание, все. Ваш выбор. Я пойду за следующими, чтобы не пропустить результат. Вы все знаете, надо подписываться, ставить лайки. И следить за обновлениями, но не забывать о том, что лыжи это катание. Больше катайтесь. Пока.